Вот, уже получил. Ну все, отлично, спасибо вам. Ну все, иду домой делать обзор. И что мы видим? Аккуратная, качественная коробка. Номер два сверху. Думаю, что это второй ручник-экземпляр, который мне достался. Одним из первых получил, так как производитель находится в моем городе. Посмотрим что внутри, комплект ключей, два ключа, официальный гарантийный талон на 6 месяцев, сзади условия гарантии, кому интересно почитайте. И есть инструкция. Информации немного. Калибровка оси. Шаблон жесткого крепления. Отложим пока это в сторону. Все хорошо, качественно упаковано в пупырчатую пленку, это у нас струбцина и также хорошо качественно упакованная основная часть, ручник в сложенном состоянии. Вначале мы посмотрим с вами струбцину. Давайте распакуем эту вещь. Выпил именно в черном цвете. Две черные стальные пластины. хорошо окрашенная сам зажим с ручкой толщина струбцины где-то менее указательного пальца чуть меньше указательного пальца удобная ручка зажима красивая глянцевая Красота не основное преимущество этого устройства, но выполнено оно действительно очень красиво. Это я показываю. Струбцина собрана очень просто, на трех болтах. Между металлическими пластинами вставлены металлические трубки и все это хорошо закручено. Конструкция очень крепкая, действительно крепкая, прочная конструкция. Перейдем к осмотру ключей, которые идут в комплекте. И это очень удивительно очень круто когда производитель лужит, ложит из коробки ключи для того чтобы самостоятельно собрать ключ на 10 8 накидной прямо из коробки вы можете собрать устройство так сказать не отходя если у кого нет, а даже если у кого есть, вы можете даже не лезть за своими ключами, а сесть возле кокпита, открыть коробку, собрать и прикрутить его. Перейдем к распаковке основной части самого ручника. плотно упаковано в пупырку сломать ну, там нечего там все из металла сейчас давайте вскроем уже давайте уже распакуем Данный ручник от компании Z-Making, Z-Handbrake, давайте так его называть. Отделим ручку от основной части для того, чтобы потом собрать его. Он идет, так сказать, в переносном варианте перевозочном. Используем для этого ключи, откручиваем гайки и достаем болты. Одна гайка прилипла. Но вы все равно придерживайте, вторая не прилипла. До этого я пытался один раз снять, у меня она отлетела, и улетела внутрь, так что будьте осторожнее. Отделяем ручку, сделаем быстрый осмотр. Вот так это выглядит в разобранном состоянии. Отложу пока основную часть. И посмотрим ручку. Выглядит очень качественно. Красивая расцветка. Основная часть несущая черная. Сама ручка черная, а подвижная часть выполнена в красном цвете. Это выглядит очень погоночному. Даже я бы сказал, что по-дрифтерски. Достаточно стильно выглядит. Основная часть ручки из металла и верхняя ручка за которую держать выполнена из мягкого поролона или из мягкого материала, который удобно и приятно держать в руках. Это часть, куда крепится верхний болт и внизу мы имеем регулировку из семи положений. Вы можете закрепить это как удобно вам, сделать наклон, который будет вам удобен. Ну что, отложим пока ручку и приступим к осмотру основной части. Это действительно чувствуется в руках, как хорошая, крепкая вещь. Все выполнено из металла. И вы видите, что дизайн тоже свой. Производитель заморочился, сделал вещь достаточно красивую. Сделал это в очень стильном дизайне. Теле буквы Z идет гравировка, качественная обработка металла и окрашена в черный цвет. Есть переключение режимов, режим Ось. И режим кнопка в качестве оси используется датчик давления а в качестве кнопки используется обычный стандартный микрик думаю тоже что хорошего качества внизу по краям мы видим резиновые накладки что препятствует созданию шуму есть отверстия для крепления, для жесткого крепления. Осмотрим сверху, с боковых сторон. переднюю часть, так сказать, лицевую. Ну, в моем случае, в данном случае, я буду использовать ее как лицевую сторону. Если вы будете использовать свое жесткое крепление, возможно, оно встанет у вас по-разному. Переключение режимов находится сзади ручника. И в работе на симуляторе это было удобно, когда я переключал. Я уже успел пробовать. Итак, приступим к сборке. Собирать я его буду под себя. Сделаю в ручку, в наклон, немного ко мне. Потому что я буду крепить к столу. И для меня будет это удобный хват, так как ручка будет более ближе ко мне. В моем случае это будет где-то среднее положение. Все очень просто, собирается. Вначале вставляем верхний болт. Посмотрим, какое положение нам будет удобно. Как я уже говорил, есть 7 положений. Последнее из них это вертикальное положение. 90 градусов. Я буду использовать такое. нижний болт и придерживая болты накладываю гайку одну из точнее шайбу и закручиваю гайкой накручиваю вторую И использую ключи из комплекта для того, чтобы затянуть ручку и довести конструкцию до уже собранного состояния. Ну что, уже почти готово. Посмотрим, как это работает. Если резко не отпускать, это работает очень тихо. В использовании будет максимально комфортно. И в работе это точно, категорично, не хуже аналогов. Не хуже аналогичного ручника других компаний. А в каких-то местах это будет даже и более лучшая вещь. Более крутая по дизайну, очень стильная. В агрессивной боевой раскраске. Ну и прикрепляем струбцину. Вставляем в нужные пазы. И вот так это будет выглядеть, когда мы уже будем крепить это к столу. самое дальнее положение, если вы будете крепить на какую-то тонкую поверхность, она будет где-то около сантиметра. Я попробовал это на примере своего телефона Xiaomi X4, закрутил до конца и он не сильно зажался еще плюс 2 миллиметра ну около сантиметра самая тонкая поверхность позволяет зажать этот ручник ну и вот он весь наш комплект вот он наш ручник долгожданный действительно крутая вещь я очень рад что приобрел это уже далеко не джойстика от авиасимулятора я чувствую, что это далеко не хуже вещь, чем DimSim или другие аналогичные ручники от более крутых компаний. Эта вещь выглядит гораздо дороже и элитнее, чем спросят за нее денег. Ну вот посмотрим вот так вот я его креплю к столу. Очень плотно зажимаю со всей силы. Очень хорошо держатся. Резиновые накладки противостоят шуму. Плотно держит. Мы слышим, как он работает, если его резко отпускать. И слышим, как он работает, если отпускать более плавно. Ну вот, это действительно классная вещь. Вот так это выглядит снизу. Да, конечно, у меня там бардак. И вот моя новая реинкарнация моего симулятора с уже более профессиональным ручником. Не какой-то самоделкой, а действительно хорошей вещью от крутого производителя. Давайте посмотрим, как ручник работает в игровых устройствах Windows. Я открыл свойство Z-Making Handbrake, и он у меня включен в режиме оси. Посмотрим, как работает ось. Плавный зажим, плавный разжим. Сейчас повешу на ручнике. То есть небольшими нажатиями. Ось работает без мертвых зон, без каких-либо дерганий и срывов на всей протяжении оси. Я бы даже сказал идеальная работа. Переключаю режим кнопки. Здесь же на горячую. И вижу, что кнопка срабатывает в конце хода оси ручника. Примерно на 90-95%. Слышно, что срабатывает кнопочка микрик. Тихий ненавязчивый звук. Он точно не будет мешать в работе, в езде, когда вы делаете боевые проезды в наушниках. Этого точно не будет слышно. Скорее всего, будет слышно какие-то другие вещи. Переключаю обратно в режим оси. Закрываю свойства. И посмотрим, как работает ручник в оси Токорса Content Manager. Отображается ручной тормоз как Z-Making Handbrake, шестая ось, но ну, это в зависимости от ваших устройств, возможно у вас будет другая ось. Так, сейчас я здесь сделаю на полную. Посмотрим, как оно работает от 0 до 100%. Также мы видим, что это абсолютно плавный ход, нет никаких дерганий, поддергиваний, срывов. Идеальная работа. В качестве оси в устройстве ручника используется датчик давления. Хочу это подметить. Я не знаю, чем это отличается от других датчиков. Но функционал такой. Производитель нам сообщил, что в качестве оси он использовал датчик давления. Возможно, для кого-то это будет плюсом, а для кого-то это будет минусом. Кто конкретно разбирается в этих вещах. Но на работе это сказывается отлично. Как я вижу, что работа просто идеальная. Максимально плавный и отличный ход ученика. Лично мне удобно вот так, чтобы он немного быстрее приходил в конечное положение. Ну тут уже его настроите по своему, как кто хочет. Проверим переключение. Тут же на горячую переключаюсь в режим кнопки и пробую зажать ручник. Также кнопка уже сразу же работает. Также примерно в конце после ручника. Регулировки оси уже не работают для регулировки кнопки. Не знаю, как это будет работать в самой игре. Возможно ли в игре будет переключить с режима оси на режим кнопки? чтобы игра это поняла и чтобы на горячую ручник уже заработал. Но я хочу это проверить, и вы это увидите в конце. Я об этом скажу.